Добрый вечер вам всем, рада вас приветствовать. Сегодня мы с вами торжественно открываем, можно так сказать, наш флешмоб «Активация денежного потока». Я буду с вами три дня, и на протяжении этого флешмоба уверена, что вы узнаете очень много полезной, интересной информации. И я уверена, что большинство из вас решат изменить жизнь свою к лучшему. Сегодня будет самая, наверное, важная информация, с которой следует начинать работу с деньгами, с денежным потоком. Сегодня я расскажу вам о основных причинах блокировки денежного потока это ментальные и эмоциональные блокировки я приведу вам конкретные примеры так чтобы каждый из вас смог и в себе разобраться понять а почему у меня это не работает, да? или вот в чем причина вот и мы с вами сделаем диагностику чтобы вы смогли выявить свой камень преткновения что же мешает на самом деле вам получать больше денег, когда вы этого хотите. Или разобраться с долгами, например. Да? Может, у кого-то кредиты надоели уже вот так выше крыши. Может, у кого-то просто элементарно и доходов недостаточно. Попробуем это все сегодня с вами разобрать. И очень важный момент в конце, я думаю, станет понятно по результату, почему... А проблемы с деньгами именно у вас в связи может быть с вашим возрастом, тогда возрастом, в связи с какими-то определенными блоками или в связи с незнанием элементарных денежных законов, которые работают сейчас. Вот это то, что я планирую сегодня дать. Хочу я начать, как всегда, с ваших запросов. Почему вы здесь сегодня? Вот у нас тема ⁇ Активация денежного потока ⁇ Почему среди множества тренингов вы выбрали именно мой вебинар? Что вас заинтересовало в анонсе? Какие причины вашего присутствия здесь? Давайте включайтесь и напишите мне. И... Давайте с вами такую договоренность примем: что у нас такое пространство здесь закрытое, все свои. То, что вы пишете, оно здесь остается. Никто эту информацию нигде не использует, безусловно. Но я вас слушаю и слышу, если можно так сказать: то, что вы пишете, и обязательно учту какие-то моменты в процессе сегодняшнего вебинара, если, может быть, их нет среди запланированных тем. Поэтому это важно. Кроме того, вы сами, когда понимаете свои запросы, почему вы здесь, это уже половина успеха. Да? Когда человек может четко обозначить проблему, это значит, что он уже начинает понимать, как двигаться в плане ее решения. Женщина в злой форме высказала мне: лишу тебя денег, все, что будешь предпринимать, ничего тебе не поможет. Ее проклятие сбывается. Ох уже эти женщины. Когда женщину разозлишь, она из ангела превращается в ведьбу настоящую. Ну, если шутки в стороны, то да, есть такая форма проклятий. Здесь нет ничего удивительного, это энергоинформационное поражение, которое попадает в ауру человека. И если вы как бы в этот момент были открыты в конфликте эмоционально, то вы это словили. Это лечится, это корректируется. На моем тренинге в блоке 2 коррекция и чистка, мы работаем даже и с такими моментами. То есть проклятие это не приговор, это можно убирать. Так Хочется постоянного денежного потока. Хорошо. Алина, хочу денег много-много. Ну, классно, я думаю, вы шутите. да Есть более как бы, осознанные цели, потому что хотеть денег просто ради денег, это бессмысленно. Потому что бесполезно. Так, хочу расширить денежный поток, избавиться от кредитов. Хотелось бы подружиться с финансами, недостаток денежных средств. Поменяла жизнь, поток а денег закончился. И вот такое бывает. Да, что-то где-то недоработали, наверное. Так. Благодарю за подарочное видео. Тема интересна. Хорошо. Хочу узнать, почему маловато будет денег. Так, угу. недостаточно денег, недостаток денежных средств на обучение. Деньги есть, и тут же нету. да Такие мигающие деньги. В раз мигнули, есть. Тут вы так раз моргнули, нету. Есть такая проблема с деньгами. Так, хочу платить кредиты. Зависла зарплата. Угу. И не повышается. А, то есть потолок финансовый, это называется, ребята. Да, то есть она определенного уровня, и вы растете, развиваетесь, да, вы даже навыки новые какие-то себе развиваете, применяете их в работе, но зарплата не растет. Это называется финансовый потолок, выше которого вы не можете прыгнуть. И это тоже связано с определенными внутренними блоками. Это тоже разбираем на тренинге. Так, очень хочется увеличить благополучие семьи. Так, Дурис, восхитительно хочется слушать, с вами легче воспринимается, идет энергия. Я рада, Олег, давайте не только слушать, давайте что-то менять уже. Так, кредиты, деньги сквозь пальцы. Устала экономить. После нахождения подходящего проекта по зарабатыванию денег быстро сгораю, не достигая результата. Вот, это энергетическая блокировка. Или неправильно выстроенные намерения. Так, узнать больше о деньгах, что было достаточно денег и путешествовать. Обожаю путешествовать. Так, финансовая свобода. Хочу выбраться из долгов и кредитов. Денег много не бывает. Хочу научиться зарабатывать, а не работать. Ой, я вас прекрасно понимаю. Это правильная цель. Так, устранить денежные блоки, открыть финансовый поток. Так, менять тоже необходимо так ну я вижу из того что я успела прочитать те кто написали ребята есть конкретные запросы по деньгам причем все темы мне очень хорошо знакомы я с ними работаю сегодня попробую помочь разобраться в причинах многих из них если решитесь идти ко мне на проработку я вам гарантирую результат потому что это я уже проходила очень много раз с моими клиентами ну что поехали да? так ну вижу достаточно много новеньких тогда представлюсь, зовут меня дорис дорис костюмы это мое настоящее имя я являюсь психологом, коучем, нумерологом, преподавателем нумерологии. Кроме этого, веду ряд таких направлений, как эмоциональный интеллект, управление эмоциями, энергоинформатика — это все, что связано с энергетикой человека. Веду коррекции, кармические коррекции, реинкарнационную терапию, коррекцию через исцеление прошлых жизней. И э, есть, скажем так, ряд направлений, которые жизненные, как я их называю. Это тема денег, конечно же. У меня очень много моих авторских курсов по деньгам. Я очень люблю тему денег, потому что, скажем так, пришлось очень рано познакомиться с зарабатыванием денег, с тем, как деньги в нашей жизни необходимы, важны. Там да, Мне с 12 лет пришлось начать работать, я осталась без родителей в этом возрасте. И пришлось действительно начать работать достаточно рано, но успешно. Скажем так. И в а, 20 лет я уже заработала на свою первую квартиру в Киеве. А потом моя история с деньгами была очень интересной. Она напоминала какие-то американские горки, только, может быть, чуть растянутые во времени. А, деньги то приходили. В большом объеме, в большом количестве, даже неожиданным для меня, и было много путешествий, были машины, была недвижимость, я даже возила с собой своих друзей в путешествия, да, потому что, ну, мне хотелось разделить вот этот вот кайф, вот это вот удовольствие видение стран, узнавания нового с моими друзьями, и потом Почему-то тогда мне было это непонятно. Деньги пропали совсем. <смех> Ушли совсем. Было также несколько инвестиций, которые мне казались разумными и правильными, но они были совершенно неудачными. И были большие потери денег. 50 тысяч долларов, 70 тысяч долларов. И вот это все заставило меня на самом деле задуматься, что такое деньги как, какими они руководствуются законами, почему они то приходят, то они исчезают, хотя вроде бы как бы ты ничего такого не делаешь. Намерение у тебя хорошее, например, да, повести друзей с собой, отдохнуть, или намерение купить квартиру. Мне стало интересно, почему так, почему были такие потери, почему прекратился доход. и после того как прекратился доход деньги вообще ушли знаете вот этот э, такой пендель волшебный я его сейчас называю он послужил э, для меня очень мощным толчком для того чтобы я стала разбираться с деньгами и, и изучила законы по которым работают э, деньги и то что я буду вам сегодня давать и в следующем открытом уроке нашего флешмоба. Это все из жизненного опыта, да, естественно. Я много всего изучала, я читала много книг, я проходила обучение на разных курсах и психологии, энергоинформатики, много эзотерических программ, чтобы помочь разобраться себе с этой темой. Но и личный опыт, как говорится, его тоже никуда не денешь. То есть на своем опыте пережила как реально работают эти законы и когда я обнаружила у себя например ряд установок которые блокировали на определенном этапе, именно на определенном этапе, в определенном возрасте, да, там 28 лет, э, приход денег. Когда я поняла, что у меня в результате потери денег сформировались очень негативные эмоции, э, и это повлияло на мои доходы. И самое главное, когда я поняла, что я нарушила, конкретно нарушила определенные денежные законы, ну, например, да, оплачивая там, по за границу моим друзьям не имела права это делать по денежным законам так неправильно да? вот это все послужило тому что на сегодняшний момент я с деньгами подружилась у нас с ними прекрасные дружеские доверительные отношения и я верю что я могу э, поделиться и с вами э, как нужно и как не нужно обращаться с деньгами да? и надеюсь этот опыт будет вам полезен вот и давайте будем начинать Тема денег, она, естественно, важна для каждого из нас, потому что она напрямую э, связано с выживанием, да? так устроен наш мир. То есть и здоровье, и деньги напрямую связаны с нашим выживанием, поэтому большая часть нашего времени мы думаем так или иначе о деньгах. Да? Только вопрос, э, как мы о них думаем. Давайте начнем с ситуаций, которая, возможно, есть в вашей жизни на сегодняшний момент. Если какой-то нет, вы можете написать мне. Если какая-то ситуация знакома, вы мне ставьте сейчас плюсики в чат. Да? Мы попробуем вскрыть сейчас рану. Например, первый вариант, когда вы пытаетесь накопить денег, да, откладывать на что-то. Может, у вас большая цель есть, может быть, мечта есть. Вы пытаетесь деньги накопить, но не получается. То есть все время приходится тратить, потому что возникают какие-то важные, непредвиденные расходы. Кто-то заболел, что-то поломалось и так далее. Если знакома такая ситуация, поставьте единички в чат. Второй вариант, когда вы много работаете ну как кто-то из вас писал да про финансовый потолок но на зарплате это никак не отражается да? вот как получали определенную сумму так и получаете вырастете вы вкалываете но это скажем так не никак денежно не не отражается на да, вашей жизни Следующий момент очень важный. Он касается самореализации и предназначения. Например, вы нашли, вам кажется, что вы нашли дело своей жизни, любимую работу, любимую профессию, да, поменяли свою жизнь круто, тоже кто-то из вас писал, да, и вам нравится то, что вы делаете, но или доход прекратился совсем или ну если есть доход то такой совсем маленький клиентов мало поставьте троечки тогда сейчас кому эта ситуация знакома у меня сейчас очень много сбросов именно по этой теме четвертый вариант это тема долгов она сегодня очень популярна это связано в принципе с Определенными социальными матрицами, которые заставляют нас жить в долг и болеть. Но с этим можно разобраться. Да? Об этом буду рассказывать на тренинге. У кого есть долги, у кого есть такая ситуация, когда один закрыли долг сразу, ну, как бы для того, чтобы этот закрыть, одолжили, да, сразу возник другой и так далее. Четверочки ставьте. И кредиты кредиты которые вы не можете выплатить особенно если это кредиты бесполезные да, потому что ну, есть кредит который себя оправдывает например вы взяли ипотеку и вы живете в этой квартире то есть ну вы бы все равно платили за аренду квартиры так вы выплачиваете кредит. А может быть чуть больше, может чуть больше напряжения, но по крайней мере он оправданный. А такие вещи, как там покупка каких-то вещей бытовых и так далее, ну это ну, кредиты бесполезные и на которые на самом деле нас толкают в долговую яму и создают очень и очень большое напряжение нам. Да? определили да, у кого что есть может есть что то еще что я не назвала я в принципе основные моменты э, выбрала с которыми до да, обращаются э, на сегодняшний момент давайте будем идти дальше можете дописывать взяли в долг не отдают сюда же да это тоже тема долгов только это как бы наоборот на самом деле ребята неважно кто дает кто берет два человека кто-то дал кто-то взял они Связанные определенной энергетической связью и оба попадают в кармическую зависимость. Поэтому, если вы дали в долг, вам не дают, тоже нужно знать, как себя правильно вести, чтобы этот долг вернули, или чтобы развязаться с этой связью, иметь возможность привлекать деньги дальше. Чаще всего, даже когда вы отдаете в долг, вы перекрываете себе свой денежный поток. Я об этом рассказываю на тренинге на своем и я учу что нужно делать вот как давать не давать что делать если далее что делать если не возвращают но ну, не будем отвлекаться кредитное обучение это инвестиция в себя если вы обучаетесь тому что будете применять в своей жизни это полезный кредит на да? кредитное развитие бизнеса тоже Полезные. вот такие вот штуки как покупка чего-то то есть потребительские кредиты это бесполезные кредиты то есть вы претендуете на то чего вы по факту еще не заработали и общество вам в этом помогает да, социальные батрицы вводя вас вас состояние большего напряжения делая раба по сути так, невостребованность, да, вот невостребованность, отсутствие самореализации, это тоже напрямую, друзья, связано с темой денег. Тоже об этом сегодня поговорим. Вот, итак, основные причины отсутствия денег. Есть несколько основных причин того, что вдруг у человека возникают проблемы с деньгами, да? доходы сокращаются, растут расходы никак не можете пробить планку до да? вот остановились на определенном уровне дохода и все выше никак или в принципе доходы прекращаются совсем деньги как будто начинают обходить вас стороной Для этого есть три основные причины первое это конфликтные чувства эмоции относительно денег и об этом подробно расскажу Второе – это денежные блоки они могут быть разные, ментальные, энергетические. Ну, приведу пример одних денежных блоков сегодня, да, потому что ну, обо всем рассказать невозможно в течение одного вебинара. И это нарушение законов денег, новых законов денег, духовных законов денег. Вот это три основные причины, которые вызывают на сегодняшний момент. Отсутствие денег, проблемы с деньгами. Давайте будем разбираться. Начнем мы с вами с эмоций. Те, кто смотрел видео мое подарочное, может быть, что-то уже поняли. Если не смотрели, давайте разбираться сейчас. Напишите мне, пожалуйста, какие вы испытываете чувства относительно денег. Вот, я вам помогу, да, когда вы думаете о деньгах, какая первая эмоция у вас возникает? Только давайте писать правду. Не то, что хотелось бы, а так, как есть на самом деле. Да? Вот так как на самом деле вы вспоминаете себя сегодня, вчера, позавчера, неделю назад, вы думаете о деньгах и какие у вас возникают в этот момент эмоции? давайте попробуем определить где взять это не эмоции это вопрос где взять это может быть растерянность это может быть безысходность это может быть страх людмила идентифицируйте <связывайте> это важно деньги любят точность так досада страх страх волнение переживание. Угу. что денег мало значит что испытываете сергей в этот момент какую эмоцию испытываете так нейтральные в основном то есть равнодушие да? правильно поняла Дина. не бывает нейтральных эмоций по деньгам есть равнодушие деньги этого не прощают <раблюдает> равнодушие так видите ребята простой вопрос казалось бы я вижу что многие не понимают вообще как даже на него ответить это говорит о том что вы сами с собой не вконтакте. вы не можете идентифицировать эмоцию которую вы испытываете вы называете мысль но не эмоцию и это может быть первым первым а, блокирующим моментом почему деньги обходят вас стороной деньги эмоциональная энергия деньги очень тонкая энергия Она шикарно реагируют на любые эмоции и если вы не можете даже идентифицировать свою эмоцию то вполне вероятно у вас хаос относительно денег не удивительно что нет порядка нет дохода Да, попробуйте все таки попробуйте я вам помогаю так страх когда они есть полное спокойствие лёля когда их нет так удовольствие уныние радость низкая самооценка так я считаю что достойно иметь 100 миллионов долларов ну если бы вы так в это верили вы бы их имели алексей это вы так думаете а? А, так спокойствие радость полное спокойствие уверенность когда поступили уверенность переживания когда есть свобода когда нет напряженность радость удовольствие страх растерянность благодать классно написали было бы класснее в 10 раз если бы это было правдой знаете ребят хочу вам сказать за 15 лет работаем с людьми если вы когда думаете о деньгах испытываете удовольствие и благодать у вас должно быть много денег на самом деле у вас должно быть много денег. Если у вас денег недостаточно или меньше того уровня, который вы хотите, значит, вы испытываете другие эмоции, чувства относительно денег. Убеждать я не буду, я делюсь информацией, но вы подумаете. Да? Вы подумайте. Опять же повторюсь, что деньги очень и очень чувствительная энергия. Фишка в том, друзья мои, возможно, сейчас я вам помогу разобраться, что происходит. Что мы очень часто испытываем конфликтные чувства относительно денег. Почему этот вопрос для вас оказался трудным? Потому что а, а, нельзя четко идентифицировать, что мы чувствуем по отношению к денег. У на, к деньгам. У нас. Целый спектр эмоций и чувств, которые возникает одновременно. И это то, что называется конфликтное чувство. Ну, давайте подумаем. С одной стороны, мы хотим быть богатыми. Да. С другой стороны, э, не всегда уверены в том, что достойны быть богатыми. Да. Э, Кто-то хочет денег и одновременно боится ответственности. Э, есть у меня очень много примеров, когда люди боятся зависти. Да. Э, вам нравится с одной стороны когда деньги есть да, когда вы распоряжаетесь а очень многие боятся а, потерять себя потерять а, свои ценности какие-то если разбогатеют нам да? вот. очень многим нравится жизнь богатого человека там путешествия а, дорогая машина дорогой дом а, походы в рестораны каждый день и в то же время очень многие считают что богатые люди они либо нечестные либо воры ну в общем все негативные мысли поставьте плюсики если согласны и понимаете о чем я говорю конфликтные чувства относительно денег вот где кроется да вот где собака зарыта на самом деле и деньги, энергия чувствительная не до конца понимают, если нет четкого сформированного убеждения и отношения к деньгам, тогда очень сложно. Тогда деньги приходят, уходят быстро, или приходят, но в недостаточном количестве. Да? То есть вот эти конфликтные чувства относительно денег, они на самом деле создают блоки определенные блоки на уровне астрального тела астральное тело это наше эмоциональное тело оно очень близко находится к нашему физическому энергетическому телу и когда создаются блоки определенные на уровне эмоционального тела то вы как бы начинаете отталкивать деньги от себя Но я на уровне образа пытаюсь да, объяснить чтобы сейчас не в включаться в энергоинформационный процесс да, на уровне простого образа вот у вас блоки и вы как бы начинаете отталкивать деньги, потому что с одной стороны вы хотите, но э, вы фоните э, определенной информацией. Боюсь, да, э, переживаю страх. И в таком случае мы запускаем с вами в действие закон парадоксального намерения. Что такое парадоксальное намерение? Это представьте себе две чаши весов, да, и вот сверху как бы Вселенная смотрит, наблюдает. На одной чаше весов вы говорите, я хочу денег, а на другой чаше, ну, боюсь, да? я мечтаю там купить свой дом, открыть свою компанию, но не верю, что у меня получится. Я жду чего-то, продвижения, прорыва на новый уровень, но при этом обесцениваю. Да? И что происходит? Ничего. Никуда не двигается. Ничего никуда не двигается. То есть это как бы или-или. Да? И когда такой закон парадоксального намерения включается, обычно ничего не происходит. Вы остаетесь на том же месте, вы толпчитесь на том же месте. Но самое главное, что вот это такое противоречие, оно отнимает у нас колоссальное количество нашей энергии. Да? И, естественно, создает конфликтные ситуации в нашей жизни. Потому что ну, негативные вибрации, они... Эм, Притягивают конфликты, каких-то недовольных клиентов, каких-то сложных коллег по работе, да? конфликты в семье могут создаваться и так далее. Единички, если это понятно, ребята, как влияют конфликтные эмоции на ваши доходы, на ваши денежки. Да? Я уверена, что вы так даже не думали о деньгах с этой стороны. Я вам приведу пример. Примеры из практики, да? а, Давайте несколько даже примеров приведу. Я их готовила. А, вот, а, например, ситуация с продажами. А, клиент у меня был ну, молодой парень, ну как молодой, 28 лет. Очень долго искал работу и наконец-то устроился в компанию менеджером по продажам. Ну, потому что на самом деле сейчас вы наверняка сталкивались с тем, что везде всем нужны продажи. Да? Кстати, если вы занимаетесь продажами, мой тренинг вам очень поможет увеличить эти продажи. Ну, вернемся, к примеру. Парень устроился менеджером по продажам. Да? Ему нужно было, естественно, совершать большое количество звонков, холодные звонки это называется, когда вы звоните в новую компанию, предлагаете свои услуги, товар компании, да? И у его коллег, ну, как бы товар хороший, в общем-то, большинство звонков заканчивались какими-то продажами, у кого-то больше, у кого-то меньше. У него вот 10 из 10 звонков ноль, просто ноль. В чем тут дело естественно мы начали разбираться э, с ним э, мы там вскрыли определенные негативные убеждения себе но самое интересное что мы вскрыли вот этот вот конфликт чувств я хочу продавать я хочу заработать но я боюсь одновременно да? я боюсь что мне откажут я не верю что у меня купят. и вообще я не верю что достоин больших денег вот это пример из практики, чтобы вы понимали, как работает э, вот этот конфликт чувств. Да, парень хотел, он делал эти звонки, он наяривал, но только не обманешь энергию, ребята, если вы излучаете вот это вот. Вибрацию на уровне вашего эмоционального тела, да, страх, тревогу, неверие то это считывается клиентами. Мы не дураки, мы прекрасно встречая человека, сразу же чувствуем, да, хорош, нехорош, уверен в себе, не уверен в себе. Мы это все чувствуем прекрасно. Поэтому здесь никак нельзя сейчас обмануть, да, ребят. Давайте еще один пример приведу для того, чтобы вам стало понятнее. Пример по женщинам. Это может быть кого-то прямо затронет. Здесь беру пример из с одной моей клиенткой здесь в Дубае. Да? Девушка, которая, ну, хотела удачно выйти замуж, найти мужа, который бы обеспечил ей хороший уровень жизни. Да, то есть человека с хорошим доходом она встретила а, бизнесмена здесь предпринимателя да? она вышла за него замуж они переехали на виллу на напалме а, все, все здорово все прекрасно все счастливы да? а, уже был успешный бизнес но что-то непонятное стало происходить через какое-то время ну на самом деле полтора года примерно прошло у мужа стала срываться одна сделка за другой то есть очень сильные пошли потери да, вплоть до того что их в долги уже он начал влезать а сама девушка стала серьезно болеть по-женски она обратилась ко мне как раз таки на этом этапе в чем тут дело, казалось бы, ну вообще о чем это? Да? А -а -а -а... Делали диагностику, начала с ней работать. И а, одна из причин, я не скажу, что все причины, но одна из причин, опять же, таки, был конфликт эмоций. Потому что у нее да, было желание комфорта, статуса, жизни, достатки, но ей не нравился тот способ, да, которым к ней приходили деньги. И ей не очень нравился бизнес мужа, она его считала не очень экологичным. Да не очень правильный результат она заблокировала денежный канал мужа она потеряла свое собственное здоровье может кому-то знакомы такие ситуации когда вы выходили замуж у вас доход прекращался или у мужа доход прекращался или когда вы женились что-то шло не так да, с деньгами ребят это все примеры из практики. Я хочу просто показать вам, как сильно влияет конфликт эмоций на доходы, на достаток. Может вообще перекрываться денежный поток, а может возникать еще очень много заболеваний. Да? Поставьте сейчас плюсики, если понятно, о чем я говорю. Мне важно было привести вам вот эти примеры, чтобы вы разобрались. Да? Есть но теперь вспомните, какие негативные эмоции вы испытываете по поводу денег, как часто переживания, страх, недовольство, досада. И только представьте себе, сколько денег вы из этого на самом деле потеряли. А я вам хочу сказать, что чем больше мы пребываем в негативном эмоциональном состоянии, тем сильнее мы как бы закрываем для себя э, возможность получения дохода. Еще раз говорю, деньги – очень чувствительная энергия, которая очень четко реагирует на наше состояние. Так работает закон привлечения. Да? Закон привлечения на наших мыслях базируется и на наших эмоциях. Угу. Как по вашим ощущениям, много денег потеряли? Напишите мне сейчас, в чат. Давайте с этой стороны зайдем. Из-за своих негативных эмоций. Ну вот так, по-чесноку, ребят. Негативных эмоций, а может кто-то и мысли. Но мы до мыслей сейчас дойдем. Так, полностью потеряла бизнес после конфликта и страха. Угу. Вот то, о чем я вам говорю. И пример, который я вам привела, он очень реальный. Мы, конечно, восстановили нормальный приток денег, но пришлось потрудиться в этом плане и менять прежде всего вот тут, вот в голове убеждения, и менять, естественно, эмоциональное состояние. Так, пока не поняла, какой конфликт, но он точно есть. Угу. Много клиентов теряете из-за неуверенности. Конечно, из-за этого конфликта. Вы, если, например, сами на себя работаете, а у вас есть вот этот вот эмоциональный конфликт, ребята, у меня вот с этим часто сталкиваются мои ученики, которые прошли обучение, например, нумерологии, да, реинкарнационной терапии. И классно разобрались в предмете, изучили, начинают себя продавать, и тут раз затык. Почему? А потому что есть вот эти вот моменты конфликта. Я приведу вам эти примеры еще сегодня. Да? Я хочу проводить консультацию, но я не верю в то, что я это могу сделать классно. Да? Или я хочу, например, свой проект начать, но. Я не, не уверена, что мне будут за это платить деньги. И так далее. С мужчинами та же история на самом деле. Это все наш внутренний эмоциональный конфликт. И когда вы с этим разбираетесь, когда вы убираете конфликт, удивительным образом к вам начинают приходить клиенты, у вас начинают покупать ваши услуги, да? вас как будто замечают, начинают ценить ваш труд. Это так работает. Я думаю, что многие из вас уже видели массу подтверждений в жизни идем дальше ребята идем дальше как убрать эти эмоциональные блокировки если вы сейчас после того как я рассказала поняли что это ваша проблема что присутствует вот этот вот конфликт эмоций да есть страхи есть неуверенность в себе есть ощущение что вы недостойны что это не для вас то вам... С этим мы будем очень хорошо работать на тренинге «Трансформация денежного потока». И это блок активация. Просто пометьте себе в блокнотиках, что если вот эта проблема у вас, тренинг он состоит из нескольких блоков, я об этом в конце расскажу, но именно проработка вот этих эмоциональных блоков, это блок активация там, где мы делаем коррекцию, убираем вот этот вот эмоциональный конфликт, чтобы у вас нормальные эмоции были относительно денег, правильные которые деньги привлекают. Да? Для этого, конечно, нужно будет нам поработать, и мы это сделаем. Мы выявим все конфликтные эмоции, чувства, да? проведем чистку такой на уровне эмоционального тела и поменяем отношение к деньгам. Угу. Так, Алексей, миллиард рублей. Двигаемся дальше, ребята. Сейчас очень важный блок, потому что каждый, ну, абсолютно каждый человек попадается в эту ловушку. Ну, только 2-3% людей на Земле рождаются с правильным мышлением. Это очень богатые люди, либо в правильной семье. Остальные приходится свое мышление менять, да? то есть работать над этим. У кого-то получается тот, кто ставит себе такую цель. Ну а кто-то продолжает, в общем-то, перебиваться да, остатками или нищетой. И Это все связано с нашими убеждениями относительно денег, с нашими мыслями. Какие мысли у вас преобладают в голове о деньгах? А давайте сейчас вот такую проведем а, а, опрос. А, как много времени вы вообще думаете о деньгах? И какие это мысли в основном? Вот закройте глаза, вспомните свой сегодняшний день. Какие мысли были о деньгах? На? Вчерашний день, позавчерашний вчерашний о чем вы думаете когда думаете о деньгах какие это мысли какой ваш внутренний диалог о деньгах да, как увеличить доход много времени ну то есть именно как увеличить вы ищете пути или юлечка что недостаточно денег почти постоянно нехватка как прожить купить или сэкономить почему нет продаж угу. я богатство изобилие прекрасно почему нет продаж это читала еще я позволила себе на слайд а, собрать а, а, основные мысли деньгах, с которыми приходят ко мне на сессии личные, на на консультации клиенты. Когда начинаем делать анализ, то а, выявляется, что большая часть времени а, человек думает так: у меня нет времени, у меня нет денег. У меня нет возможности. Кому это свойственно? Ставьте единички сейчас. Если вы думаете и говорите часто, у меня нет денег, нет времени или нет возможности, это одно и то же. Да? Или мысли постоянно о том, что мне надо закрыть кредит. Или почему у меня недостаточно денег. Да? Или хочу быстрее отдать долг. Или мне не хватает на все необходимое мысли. Да? А еще очень важная мысль, мне надо помочь там, маме, брату, подруге, кому угодно, да. А, и такая прямо настойчивая мысль, что а, я должна или я должен помочь, ну, или у меня мало денег, или мне не везет еще очень часто встречаю и у мужчин и у женщин вот ни за что не буду просить не буду просить о помощи а, да, а, не буду просить а, вообще ни, ни денег ни услуг ни помощи ничего вот такая устойчивая мысль не буду просить и все да? вот, а, как бы мне закрыть все дыры часто такое всплывает да? Или я очень хочу, но сейчас нет возможности у меня. Причем это вы сами себе говорите, вы сами себе так думаете. Ой, я вот это хочу, но у меня сейчас нет возможности. Сами себе это говорите. Или мне так не жить. Напишите. Напишите, у кого кто какие словил. Модели, это называется модели денег. Так как продать мысли со знаком минус, вернуть деньги, которые украли. Угу. Ну и по номерам вижу, да, то есть свойственные такие вот мысли, ребята. Это наш внутренний диалог о деньгах. Казалось бы, ну и что, ну вот я думаю так. Да. Ну, я думаю негативно, или я думаю, как мне закрыть кредит, или как мне вернуть долг. Разве это плохо? На самом деле, смотря то, что вы думаете, о чем вы думаете, здесь опять будем с вами возвращаться к закону привлечения. Закон привлечения, он очень простой и одновременно, он очень жесткий. Он звучит примерно так. То, на чем ты сосредотачиваешься, растет и увеличивается. Да? То есть, если вы большую часть времени э, думаете о том, чего у вас нет, то вот это и растет. Нет денег, ну так вот это состояние ⁇ нет денег и растет ⁇ Нет возможностей, значит, возможности не приходят. Понимаете, ребята, мы сами таким образом блокируем свою способность создавать деньги то есть ежедневно целенаправленно упорно мы сами себе перекрываем свой источник денег и подкармливаем ген бедности что такое ген бедности это а, вот эти все установки и убеждения которые я вам только что показала чем больше у вас и тем сильнее активирован ген бедности. Вот эти внутренние наши фразы – это установки, которые говорят а, о наличии гена бедности. Чем больше внутренних запретов, а, тем сильнее активирован ген бедности. Это говорит о том, что Человек живет в потоке недостаточности. О, каких, о каком повышении дохода мы тогда можем говорить? Вселенная, еще раз вам говорю, она курируется очень четкими законами. Что веришь, так да, кто-то из вас даже писал, то и получаешь. Если вы верите, что недостойные вам все будут это подтверждать. Если вы постоянно думаете, что денег не хватает, их будет не хватать. Если вы постоянно думаете, что зарабатывать трудно, значит будет трудно. Если вы думаете, что нет клиентов готовых платить за ваши услуги, их не будет. Ребят, понимаете? Почему? Потому что деньги ⁇ это, еще раз говорю, живая чувствительная энергия, которая реагирует на каждую вашу мысль. И если таких мыслей много вы создаете блокировку на уровне ментального уже тела да? есть блоки на уровне эмоционального тела а есть на уровне ментального тела И эти блоки посильнее потому что вы не даете своему мозгу возможность создавать деньги а деньги создаются у нас в голове нашими целями мечтами убеждениями когда мы верим что достойны да? Постоянно думать, как привлечь клиентов. Лучше думать о том, что клиенты с удовольствием к вам приходят и платят за ваши услуги. Да? Как привлечь клиентов это задача. Вы себе записали такой запрос и начали думать в коуч-сессии с любым коучем, ко мне можете обратиться. Да, способы, ресурсы, шаги конкретные. Об этом постоянно не надо думать. Но постоянно думать вопрос: да, как, если постоянно думать, чтобы привлечь клиентов, надо думать постоянно о том, что клиенты хотят к вам попасть. Они прям э, готовы заплатить вам, и они прямо аж писаются так хотят попасть к вам на консультацию или на сессию вот так надо думать плюсики если понятно ребят вот ребят лотереи это такая тонкая тема поверьте мне на тренинге я буду рассказывать все подводные камни выигрыша но забудьте забудьте если вы ничего не создаете в этом мире забудьте о лотереи иначе вас так накроет эта энергия даже если вы случайно выиграете что это может очень плохо закончиться. почитайте статистику что происходило с людьми которые выигрывали большие деньги неожиданно их уровень дохода был низким ну, с ума сходили Ген бедности переходит по наследству, более того, нас геном бедности чаще всего награждают наши родители, прививая нам определенные установки, прививая нам определенные установки с детства. Я думаю, вы много знаете, да, таких установок. Я хочу привести пример, еще один из практики, чтобы вы увидели, как сильно работают эти установки, я вам обещала. Пример привод на самом деле это одна из моих учениц, она написала так нейтрально, женщина, да, которая выбрала для себя ну, новое направление в жизни. Она решила круто поменять свою жизнь. До этого работала в компании, на фирме работала долгое время и почувствовала, что ей интересно заниматься вот духовным развитием и приносить пользу людям, да, с помощью знаний. Она прошла обучение нумерологии у меня. До этого она еще изучала там, Таро и Хилинг. В общем, и э, это ее, знаете, вот когда человек находит свое дело, и вот прям чувствует, что он этим горит, что ему нравится, что информация легко заходит, ему легко донести эти знания. Э, сертификацию она прошла отлично. Начала практиковать. Я с удовольствием ей выдала сертификат, ну, потому что видно, что человек вот прямо любит, да, полюбил нумерологию. Спустя какое-то время опять обратилась ко мне с таким запросом, что не хотят платить клиентам. Ну, не хотят. Она презентацию устраивает бесплатно, когда она кому-то делает очень много желающих вот прямо в очередь выстраиваются. друзья родственники там сарафанное радио да хотят к ней а как только она а, говорит что ну, заплатите консультация стоит столько-то сразу куча отмазок нет времени сейчас это не важно не в приоритете и так далее в чем тут дело ребят а дело в том, мы это выявили с ней, что а, в подсознании живет очень такое твердое железное а, убеждение, что нельзя людям помогать за деньги. Да? Вот нельзя брать деньги за такую, казалось бы, духовную работу. Эта установка железобетонная была. Для того, чтобы ее проработать, мне понадобилось на самом деле больше месяца с ней работать в сессиях, чтобы перестала человек вот в это верить, да, чтобы поменяла эту установку. Но по факту, вот, что она имела, то, во что верила. То есть установка нельзя, так нельзя, доходов не было, ее деятельность доходов ей не приносила, агент бедности рос. Да, он питался вот этим вот убеждением. Знакома кому-то такая ситуация? Может, кто-то из вас э, практикует э, э, денег э, не? получает заработать или клиентов мало может у вас другая установка но поверьте мне вот те кто говорят что деньги это благо, благо деньги это процветание но еще раз повторю на сегодняшний момент у вас нет того уровня доходов которых вы хотите вы не можете себя назвать богатым человеком это значит что у вас есть конкретные ментальные установки которые блокируют ваш уровень доходов и ваш денежный поток понимаете по-другому не бывает ребята если ваше подсознание во что-то верит вы можете себе ставить цели рисовать картинки создавать э -э, доски желаний до да, карты желаний но до тех пор пока вы не разберетесь со своей установкой которая у вас подсознание дела не будет причем иногда эти установки вообще э -э, ребята они алогичные да какую помощь конкретно женщина пыталась оказать помогать людям найти предназначение с помощью нумерологии. помогать там, подобрать правильного партнера совместимость людей да, по жизни вот помогать выбрать профессию с помощью нумерологии ну то есть такие цели помощь но э, и э, она сама заплатила за свое обучение достаточно много, да, но вот не чувствовала, что может брать э, деньги за то, что она другим бы помогала, например, э, выбрать правильно профессию и так далее. Угу что я хочу донести друзья мои и поверьте мне мне самой чтобы выявить свои вот эти вот установки пришлось попотеть и много поработать да? ну, я была поражена на самом деле тому что на каком-то этапе я у себя выявляла эти установки ну уже 15 лет я работаю с людьми, столько я всего изучила я столько тренингов прошла столько обучения и да дела начали двигаться и на какой-то моменте тоже было зависание вот как кто-то из вас э, писал да вот ну выше никак я стала прорабатывать установки по той методике которую я буду давать вам на тренинге трансформация денежного потока и вскрылись вообще такие э, две установки ну о которых я даже не думала, понимаете? Но они есть. Как это работает, я вам сейчас объясню. Вы чего-то хотите, ребят, вы чего-то хотите. Я хочу дом или я хочу замуж. Я на всех примерах да, приведу. Я хочу машину, да? я хочу выиграть миллион. Да? Но э, я вам хочу сказать, что если у вас этого нет на сегодняшний момент, значит, вы этого не хотите. Да, у меня всегда на тренингах, на курсах возникает, ну ладно, Дорис, ну как это, я этого не хочу на самом деле, я же этого хочу. Нет, нет, и еще раз нет. Потому что если бы вы этого хотели, у вас бы это было. А ваше подсознание считает, что для вас это небезопасно, для вас это опасность. И то, во что верит подсознание, оно реализует на 100%. Для того, чтобы вскрыть эту установку, по специальной методике мы ее вскрываем. Но поверьте, когда эта установка вскрывается, вы как будто бы убираете самую большую помеху, только эта помеха оказывается внутри себя. Пример установок, например, здесь клиент один мой, да, в Дубае. Он очень давно хочет купить дом, и он копит деньги на дом, и эта цель уже, да, у него несколько лет. Когда он там мне пришел с таким запросом, он не понимал уровень доходов нормальный. Но как только приближается, до да, к тому, что вот он может купить дом, что-то происходит и Теряются деньги. Если не все, то какая-то большая часть. Что такое? Да? А мы выявили, как раз-таки по этой методике выявили установку. У него, оказывается, было очень твердое убеждение на уровне подсознания, что если он купит дом, он потеряет друзей. Как бы, если так это я вам говорю, вообще никакой логики нету, да, но для него, для его подсознания это было логично. Ему будут завидовать, его станут воспринимать по-другому, и его подсознание поверило, что он потеряет друзей. Дружба для него здесь важна, здесь вообще, знаете, люди как бы общинами общаются, там, русские, украинцы, из казахстана люди и э, друзья здесь вообще тема очень важна если у тебя есть и поэтому для того чтобы не потерять друзей его подсознание каждый раз блокировала покупку дома понимаете ребят о чем я говорю плюсики поставьте донести вам как как важно вскрывать свои убеждения и у вас у вас у каждого если нет того чего вы хотите на сегодня значит есть твердая установка которая для вас это блокирует реализацию вашего желания покупку машины дома выигрыш денег увеличение доходов что то есть причем еще раз говорю ребята эти установки они могут быть совершенно алогичны Вообще совершенно логично, но если вы их вскрываете, как только вы вскрываете вот эту вот установку блокирующую, вы, собственно говоря, убираете проблему установка меняется это то что мы делаем да, на тренинге трансформация денежного потока установка меняется и э, э, сама собой ситуация разруливается еще могу привести в обряд установок если буду богатым буду одинокий да? э, Если буду много зарабатывать меня будут использовать М -м и так далее их очень и очень много может быть. Итак, для того чтобы убрать ментальные блокировки, мы это делаем тоже на модуле активации. Вообще модуль активация это проработка а, всех блоков, которые а, у нас есть на эмоциональном или на ментальном уровне. Еще раз вам хочу сказать, если вы чего-то хотите, хотите давно, но у вас этого нет, это значит, что на уровне подсознания вы этого не хотите. Есть установка, которая блокирует получение вами вот этого желаемого. И для того, чтобы получить его такие, вам нужно выявить свою блокирующую установку и изменить. Ее. Это мы будем делать в тренинге на автором модуле активация. Мы там много чего будем делать, но я вам сейчас привожу конкретные примеры, с чем будем разбираться. Какие основные моменты хочу сейчас по тренингу выделить и в целом по работе с темой денег? Очень важные. Да? В нашем сознании, подсознание есть очень много убеждений, которые неправильное отношение к деньгам формируют. Ну вот неправильное. Да? И естественно, это наследие, как кто-то из вас написал в чате, ген бедности, передавшийся по наследству, которая... Что-то нам внушили родители, что-то нам внушили учителя в школе, что-то мы сами в результате жизненного опыта для себя сформировали, да? что никому нельзя верить или а, легко не приходят. Да? А, может быть, сравнивали вас с другими людьми, может быть, обесценивали вашу уникальность, может быть, вам навязывали какие-то представления о деньгах. самое важное, что это та отправная точка, с которой мы начнем на тренинге трансформация денежного потока с изменения вот этих вот убеждений в голове неправильных установок но я это называю утилизация генобедности да? вот второй момент то что мы не понимаем нас не учили ну да вот кто-то из советского союза э, я сама еще родом оттуда да, нас не учили как обращаться с деньгами как правильно относиться к деньгам да и у многих просто не, и непонимание как с деньгами взаимоотноситься да, как о них думать э, какие эмоции по поводу них испытывать какое предназначение у денег. Да, и вот это вот непонимание оно вызывает сильное напряжение конфликт эмоций да? и таким образом перекрывается денежный поток на моем курсе трансформации денежного потока мы разберем все эти убеждения мы уберем страхи мы проработаем эмоциональные конфликты как я вам уже говорила еще один момент это как раз таки финансовый потолок на самом деле у нас в подсознании у каждого есть свой финансовый потолок который блокирует привлечение больших денег я буду давать специальное упражнение для выявления точного выявления вот этого уровня финансового потолка он очень часто может быть связан с убеждениями или с конфликтом эмоций когда вы сами себе не разрешаете привлечь больше определенной суммы денег да, это первый финансовый потолок. А второй финансовый потолок – это внушение, когда ваше окружение влияет на вас определенным образом, не веря в ваши способности, обесценивая то, что вы знаете и умеете, и создают определенные барьеры. Его тоже можно назвать финансовым потолком. Вот в процессе тренинга, в процессе проработок мы с вами выявим этот потолок, и я научу вас, как его сдвинуть конкретно мы с вами это сделаем и вот нужно будет просто практику повторять определенное время для того чтобы сдвинуть финансовый потолок и а, разрешить себе получать больше денег это очень важный момент потому что многие из нас сами себе не разрешают получать больше если вы задумаетесь если вы прислушаетесь к себе есть ограничения внутренние когда мы сами а, а, создаем барьер да? для привлечения большей суммы денег хотя мы можем даже не знать об этом опять же таки у нас могут быть блокирующие установки в сознании которые э, это делают. вот ну и четвертый момент который с которым будем работать на тренинге это как выйти на новый финансовый уровень да? вообще насколько это реально я знаю что многие из вас могли прийти с таким настроением ну вот очередной тренинг послушаю узнаю может что-то полезное будет Часто так приходят. Узнать что-то новое, узнать что-то полезное. Хотя на самом деле вы хотите поменять свой уровень доходов, вы хотите изменить свою жизнь, но веры не хватает. Я понимаю, сейчас очень много развелось таких псевдобуру которые прочитали одну книжку и начинают тренинги проводить о том, как деньги привлекать. Да? При этом сами ни на квартиру, не заработали, ни на машину, и дальше там на своего родного города никуда не ездили. К сожалению, много. И если вы попадаете к таким гуру-мастерам, они вряд ли чему-то могут вас научить, чем-то реально помочь, ну, кроме того, что вы напрасно зря потратили деньги. У меня опыт работы... 15 лет. Во-первых, я сама являюсь примером того, а, да, чему учу, как обращаться с деньгами. Я живу в Дубае, я живу в шикарной квартире с видом на море. У меня есть машина, которую мне подарил муж любезно. Я очень часто путешествую, я не отказываю себе, поверьте, ни в чем. При этом продолжаю учиться. Я не хвастаюсь, я делюсь тем, что на самом деле, если у вас правильное мышление, если у вас нет внутреннего конфликта с деньгами, вы действительно можете. Поменять свою жизнь и улучшить свой финансовый поток. И я работаю с разным уровнем клиентов, и с мамочками, которые в декрете сидят, и с а, людьми, которые реально бизнес хотят открыть. Да. Я помогаю выйти ну, пришел, на новый финансовый уровень. Поэтому, если уж кому и идти а на проработку денежного потока, то а ко мне. Ребят, понятно ли я и сложила основные моменты, которые мы с вами проработаем в тренинге. Давайте мы сейчас с вами сделаем диагностику. Диагностика не полная, но она дает представление, по крайней мере, она дает возможность разобраться, с чем нужно работать в первую очередь. Особенно если вы решите идти ко мне в тренинг, вы будете понимать, какой уровень, какой блок вам нужен. Сейчас листики и ручки. Приготовьте, чтобы у вас были диагностика простая: за каждый ответ да, вы ставите одно очко, за каждый ответ нет, вы ставите нолик. Единственная рекомендация отвечайте не так, как хотелось бы, а так, как есть на самом деле, для того, чтобы ну, диагностика была для вас объективной, точной. Итак, за каждое да, единичка, за нет, ничего не ставим, никаких баллов. Первый вопрос. У вас мало энергии, быстро устаете? Да или нет? Второе. Часто пребываете в подавленном настроении, в плохом настроении? Да или нет? Третье. У вас ощущение, что жизнь проходит мимо или вам мешают обстоятельства что-то изменить в вашей жизни? Четвертое. Вам стыдно брать деньги за свою работу, за свой труд или озвучивать свою стоимость? неудобно неловко пятое у вас есть долги или вам должны и не отдают долг шестое вам кажется что у вас нет возможностей для роста седьмое вам себя жаль или вы часто жалеете других жалко вам кого-то восьмое у вас есть труднооплачиваемые кредиты кредиты за которые вам сложно платить девятое вы боитесь сделать неправильный выбор вы боитесь действовать десятое у вас нет понимания своих целей нет фокуса на своих целях одиннадцатая вас засосала рутина бесполезных дел сделайте много толку мало 12 вы часто разочаровываетесь в себе или в других 13 -е. вас не радуют ваши достижения вы вообще стали редко радоваться 14 -е. у вас недостаточно денег и 15 -е. ваши расходы превышают ваши доходы вот 15 вопросов которые охватывают разные а, сферы взаимоотношения с деньгами посчитайте сейчас а, свое количество баллов каждая до «да» единичка 0 это нет и посчитайте у кого сколько получилось напишите мне в чат такой вы такие шустрые вы даже быстрее да? написали угу. так ген бедности 3 5 10 6 ген бедности угу. ну давайте я помогу до да, расшифровать если у вас от одного до 5 очков, это говорит о том, что присутствуют разные денежные блоки. Эти блоки, они могут быть энергетическими очень часто. Это может быть порча, это может быть поражение, это может быть ваше собственное восприятие себя относительно денег. То есть чаще всего это энергетические блоки и эмоциональные блоки, когда вот 1-5 очков. Когда 6-8, это то, что связано с неправильными убеждениями и конфликтом эмоций. То, о чем я вам сегодня рассказывала. То есть блоки на уровне эмоционального и ментального тел, неправильные установки, которые блокируют ваши деньги. 9-12, это наличие гена бедности. То есть это называется, когда не просто установки да это уже как верование определенные это модель мышления это ваша стратегия жизненная которая не дает вам возможности выйти на новый уровень а, тех же доходов да? и как правило если у вас 9 12 это большое количество управляющих стрессов значит было много ситуаций или потерь или каких-то стрессовых ситуаций связанных с финансами с деньгами и они оставили такой мощный серьезный блок а, который на сегодняшний момент препятствует повышению ваших доходов да? вот ну и 13-15 если у кого-то это нарушение денежных законов духовных законов денег законов день денежных я еще буду рассказывать на следующем вебинаре и это на самом деле тоже достаточно серьезная штука она сильнее всего влияет на наши с вами доходы и с ней сложнее всего работать да? Так, управляющий стресс, раскулачивание тоже. Если было, например, в семье было раскулачивание, было лишение собственности, это передается на уровне ДНК, это передается на уровне клеточной памяти, и вы можете унаследовать, скажем так, те же проблемы. Угу. То есть у вас по поводу денег создается устойчивый управляющий стресс, который просто блокирует приход денег. Я с этим часто сталкиваюсь, ребят. Ну, не у всех было раскулачивание, давайте не всех, да, но было у многих, было. Вот это на самом деле достаточно часто ко мне приходят на сессии, когда начинаем работать, то вскрывается такой момент да, на уровне клеточной памяти называется наличие сильного управляющего стресса, когда в принципе наличие достатка, вашим подсознанием расценивается как беда как угроза вот это то о чем я вам говорила ребята по поводу скрытых установок вы можете хотеть благополучие процветания но э, где-то ваше подсознание уверено в том что э, это небезопасно и э, денежный поток блокируется нужно вскрывать эти установки их нужно трансформировать их нужно прорабатывать поэтому если у вас проблемы с деньгами сейчас это может быть ряд причин если вы младше 33 лет то вы не знаете просто, как работают денежные законы. Да? Я буду на тренинге обучать денежным законам, именно новым денежным законам, которые вступили в силу с 2012 года. Вот. Если вы старше 33 лет, и у вас есть проблемы с деньгами, то это связано с большим количеством денежных блоков прежде всего. Если вы старше 42 и у вас проблемы с деньгами, вы нарушаете законы денег, духовные законы денег. Если вы старше 49 и у вас проблемы с деньгами, это связано чаще всего с тем, что вы не реализуете свое предназначение. Это основные моменты, которые надо прорабатывать, и мы будем с вами прорабатывать на тренинге «Трансформация денежного потока». Ну а если вы старше 56 и у вас нет достаточного уровня денег, нет счастливой жизни, нет достатка, нет благополучия, то здесь целый ряд причин. Много денежных блоков, нереализованное предназначение, как правило, нарушение денежных законов, непонимание вообще законов, по которым живут деньги. Ну, это факт, ребята. Угу. Законы денег это что? Законы денег это законы, которыми курируются деньги. Да? Например, закон декларации. Я говорю о новых законах денег денег, которые работают сейчас, 2013 года. Если вы что-то декларируете, например, я сделаю то-то. Вам выделяется определенная энергия на это действие. Но если вы задекларировали и не сделали, то а, вы будете терять энергию или деньги в трехкратном размере примерно того, что вам выделили на уровне энергии. Закон декларации. Нарушаете то, что задекларировали, не выполняете, теряете деньги. Это один из примеров а, денежных законов. Да? Второй пример ⁇ закон, а, например, инвестиций, что из всех приходящих денег, которые ты получаешь, у тебя всегда должна быть а, десятина, белая десятина, а, которую ты должен использовать определенным образом. И тогда а, поток не будет уменьшаться, он будет увеличиваться. Законов много, ребята, но о законах я на тренинге рассказываю конкретно, как а, они работают. сходить. Ну, в церковь можно сходить, только это не поможет. Работать, ребята, еще раз говорю, нужно прежде всего с нашими убеждениями, с нашей головой. То есть на самом деле, если убрать в сторону, да, там эзотерику, энергию, нужно развивать элементарно финансовый интеллект, то есть понимание, как работают деньги какими законами они курируются и как через развитие своего финансового интеллекта вы можете привлечь больше денег в свою жизнь, наконец-то получать больше. Потому что на самом деле привлекать деньги ⁇ это приятно. Любой человек способен. У нас есть мозг, значит мы способны генерировать. Необ... Необходимую энергию для привлечения денег. Вопрос только в том, какую энергию ваш мозг генерирует. Да? Это негативные убеждения, это конфликтные эмоции э, или это уверенность, это позитив, это удовольствие от творческого процесса. Да? Мы все продаем э, свой труд за деньги, будь то творчество, будь то тренинги, будь то конкретно какой-то труд. Да? Мы продаем свое время, мы продаем свои способности. Кто-то делает это успешно, у кого-то не получается. Ребята, не получается не потому, что с вами что-то не так, не получается потому, что у вас не развит финансовый интеллект, вы не имеете знаний, но при этом имеете неосознанные внутренние ограничения, ошибочные установки и страхи. И вот в результате этого бухгалтерия хромает, да, не сходится дебет с кредитом, расходы начинают превышать доходы или образуется финансовый потолок, выше которого вы не можете прыгнуть. Поэтому, если вы хотите изменить эту ситуацию, нужно развивать финансовый интеллект, нужно освоить, по каким законам живут деньги. И это реальный способ начать привлекать столько денег сколько вам необходимо я не говорю сейчас про миллионы и миллиарды но столько денег сколько вам необходимо на все ваши базовые потребности и еще чуть-чуть да, свободные деньги для творчества удовольствия хобби и так далее поэтому вопрос вы хотите развить свой финансовый интеллект кто прочувствовал как это важно Есть ли желание развивать свой финансовый интеллект. Если да, плюсики поставьте в чат сейчас. Хочу посмотреть на количество желающих развить финансовый интеллект. Вас много. Меня это радует. А кто хотел бы не только финансовый интеллект развить, но еще и убрать блокировки, которые есть, ментальные, эмоциональные. Кто хочет на сегодняшний момент, вот понял, ну все, хочу исправить ситуацию, которая есть, хочу исправить эти ошибки, хочу избавиться от долгов и кредитов, ну все, надоело уже, плюсики в чат. Кто хочет убрать все денежные блоки, которые присутствуют, неважно, какие вы выявили, да, это ген бедности, это конфликт внутреннеэмоциональный или это негативные установки. Кто хотел бы убрать плюсики ну и кто хотел бы увеличить свои доходы в несколько раз пишите плюсики я конкретные ребята вам называю параметры, которые возможно достичь. Это не фантастика научная, это не пустые обещания. Это те результаты, которые получают мои ученики после прохождения моего тренинга ⁇ Трансформация денежного потока ⁇ Если это ваша цель ⁇ развить финансовый интеллект, избавиться от долгов, кредитов, убрать свои денежные блоки и увеличить доходы в несколько раз, то записывайтесь на мой тренинг Трансформация денежного потока, который стартует совсем скоро. Ребят, он стартует совсем чуть-чуть надо подождать, но настраиваться нужно сейчас 25 февраля. Уже 25 февраля. Ребят, посмотрите, пожалуйста, на схему. Что такое мой тренинг? Это не просто тренинг, где я вам рассказывают теорию, да, которую можно почитать в книгах, да, читать придется много, но тем не менее, мой тренинг он очень практически Он состоит из четырех блоков. Первый блок, который необходим. Это то, с чего мы с вами начинаем. Да? Это диагностика денежных стопов. Это понимание, выявление всех, всех проблем, которые у вас на сегодняшний момент есть. Без понимания, что надо убирать, с чем надо работать. Продвинуться невозможно. Этот блок необходим. Неважно, пойдете вы после него дальше, не пойдете. Конечно, хорошо бы пойти и убрать все те блоки, да, которые вы вскроете. Но даже если на сегодняшний момент вы только на диагностику готовы, вы будете понимать, с чем нужно работать, что является основной причиной ваших проблем с деньгами. Следующий блок ⁇ это активация. На этом блоке мы убираем все блоки, которые выявили. Все, будь то эмоциональный конфликт, будь то неправильные ментальные установки, будь то ген бедности, будь то кармическое негативное наследие, да, это все на блоке активация убирается. Следующий блок – трансформация. Здесь мы с вами вырабатываем правильное мышление, мышление миллионера. Мы вырабатываем новые финансовые привычки, новые отношения э, к деньгам и… Э, Переключаем мозг и тело совершенно в другой режим, в состояние изобилия. Мы учимся фокусироваться на том, что мы действительно хотим приумножить. Я даю очень много техник на блоки трансформация для того, чтобы вы могли достичь ваших результатов и целей. И четвертый блок, это специфический блок приумножения процветания. Это блок, который называется магия денег. А, да, можно помочь себе немножко а, а, получать желаемое, да? не обязательно через а, усилия а, физические или умственные. Можно воспользоваться также некоторыми знаниями а, древними и помощью а, разных эгрегоров. Но об этом позже вам расскажу. Итак, ребята, 4 уровня. Вы выбираете, на какой уровень вы сегодня готовы идти. Модуль диагностика. Определяете проблему максимально точно. Диагностика очень глубокая будет, да, она будет по всем уровням. И мы проанализируем абсолютно все. Вы сможете предельно четко выявить причины всех своих проблем с деньгами. И я дам рекомендации после этого блока, как эти проблемы решить, да? если вы готовы на модуль диагностика только. Модуль активация ⁇ это устранение всех блоков. Да? Мы убираем денежные блоки и более того, мы устраняем причины их возникновения на этом модуле. Будет использоваться целый ряд техники, инструментов, технологий, с помощью которых эти блоки можно будет убрать. И кармические коррекции, и энергоинформационные да, коррекции. Но самым сильным будет проработка вот этих вот негативных установок, о которых я вам говорила. Я научу вас выявлять свои ограничивающие установки и убирать их. Методика, которая себя зарекомендовала, ну просто как супер. Да? Она и с деньгами работает, и с отношениями работает, она работает с карьерой, с построением бизнеса. Я ее даю на модуле активация. Третий модуль а, ⁇ трансформация. Это увеличение доходов. После диагностики, чистки и коррекции мы можем с вами работать на том, чтобы осознанно и умышленно начинать привлекать больше денег здесь я вам как раз таки даю а, духовные законы денег и вообще как с помощью этих духовных законов денег получать а, денег больше получать больше заказов больше клиентов а, чтобы к вам приходили и чтобы вы легко принимали эти деньги эти потоки которые к вам начнут приходить да? Здесь будет ряд техник очень сильных: подключение к эгрегорам миллионеров на активация своего внутреннего денежного потока. Но самое главное будет изменение мышления. Вы научитесь думать так, чтобы ваши мысли начинали приносить вам деньги. Это дорого стоит, друзья мои. Ну, и четвертый модуль это процветание или магия денег называется задача достичь процветания во всех сферах жизни здесь я даю конкретные методики это закрытые методики методы работы с денежной магией с помощью разных методик создания талисманов денежных привлечения божеств процветания и богатства использование энергии солнца луны стихий элементов все то что может нам в принципе помогать привлекать деньги для тех, кто готов к такого рода знания. Вот такие у вас есть четыре, ребята, варианта. Выбирайте, куда вы готовы идти, каких вы хотите достичь результатов. Четыре варианта участия и стоимость, пока проходит открытый флешмоб, ребята, стоимость. Достаточно низкая. Как только мы закончим флешмоб, стоимость будет повышена, особенно на блок активация и трансформация на несколько тысяч. Поэтому пользуйтесь моментом, как говорится, сейчас вы оказались здесь не случайно. Все, что вам нужно сделать, это выбрать тот вариант участия, который вам откликнулся, срезонировал, исходя из ваших целей на сегодня и вашей готовности, и а, оставить заявку. Если у вас есть какие-то вопросы по любому из блоков, из модулей, задавайте мне сейчас. Если все понятно, оставляйте заявки. Заявку лучше оставляйте сейчас нато заявка ни к чему не обязывает давайте так если вы твердо решили что все да мне нужен этот тренинг меня э, включил преподаватель то есть я я чувствую глубину я чувствую опыт я хочу идти оставляете заявку да. Если вы хотите, но еще сомневаетесь, все равно оставляете заявку. У вас оставление заявки ни к чему не обязывает, но вы таким образом фиксируете свое присутствие на вебинаре. Вы фиксируете стоимость, которая сегодня на вебинаре озвучена, и вы не будете переплачивать. Сколько времени длится модуль? А, модуль диагностика у нас три урока длится неделю модуль активация 5 уроков а, длится а, 8 дней я в конце дам даты ребята активация трансформации процветания по 5 уроков диагностика 3 урока в целом тренинг полный курс трансформация денежного потока а, составляет 18 уроков каждый урок длится полтора часа минимум иногда больше в зависимости от ваших вопросов для кого вот просто актуален курс если вы не уверены в себе и повышение зарплаты какие-то интересные проекты проходят мимо вас а вы жалуетесь на то что мир несправедлив а? для вас актуален курс если э, у вас есть достаточно Количество денег, но вы не чувствуете себя счастливым, счастливой. Такое тоже бывает, таких клиентов у меня тоже достаточно. Для вас мой курс актуален, чтобы выработать правильное восприятие жизни, обрести счастье. Если вы получаете мало денег, и вам все время приходится латать дыры. Для вас мой тренинг очень актуален. Если вы хотите научиться управлять своими доходами и расходами, то есть развить свой финансовый интеллект, для вас мой тренинг актуален. Если вы готовы увеличить количество денег в своей жизни, мой тренинг актуален для вас. Если вы хотите освободиться от внутренних барьеров и блоков, которые мешают изобилию, мой тренинг для вас актуален. Если вы хотите самореализоваться и помочь другим, то мой тренинг для вас актуален. Но есть ряд, ребята, запросов, когда мой тренинг просто необходим. Вот просто необходим и причины такие если вы много вкладывали деньги для своего дела развития или для обучения но у вас нет результатов вот вам мой тренинг просто необходим да? если с вами постоянно происходят какие-то случайности из-за которых вы теряете деньги да? то есть появляется внезапный источник расходов когда вы его не хотите и не ждете на да? вам тренинг необходим если вы э, сравниваете себя постоянно с другими людьми э, которые легко получают деньги а вам приходится очень много трудиться для того чтобы ну, хоть какой-то уровень привлекать если вы не можете понять вообще то есть вы в растерянности вроде правильно думаете правильно все делаете но у вас нет желаемого уровня дохода или нет удовольствия от полученных денег для вас мой тренинг необходим. Я сама пришла этот путь, друзья мои, я знаю, о чем я говорю, я вам уже в самом начале рассказывала: что в моей жизни были разные ситуации были абсолютно провальные моменты без денежья, когда я с дочкой одна без работы на съемочной квартире э, жила, да, в съемной квартире, и э, благодаря. Этому пути, этому опыту, да, я обладаю теми знаниями, которые обладаю. Я готова с вами поделиться, как выходить даже из самых трудных ситуаций, когда кажется, что вот выхода нет. Только мне потребовалось, да, для осознания вот этого всего проработки 5 лет практически до первого такого денежного прорыва. Да, вам понадобится всего лишь три недели, ребята если вы будете четко выполнять все требования все рекомендации практики которые я буду давать то в результате от этих трех недель это три модуля примерно да, тренинга вы совершите свой прорыв я вам это обещаю очень часто спрашивают какие инструменты я использую ребят это не не медитации, да, я не буду вам э, какую-то теорию давать голову. Безусловно, э, теоретическая часть будет будет очень концентрированная, важная для понимания того, э, что будет происходить, что мы будем делать. Но э, вообще, активация вашей денежной энергии она произойдет а, с использованием технологий психологии коучинга и энергоинформатики за счет чего за счет утилизации эмоциональных блоков ментальных блоков за счет ликвидации гена бедности за счет проработки ошибок и более прошлого негативных эмоций да, там, разочарований, обид и так далее и очень важный блок устранение блоков в семье роду которые препятствуют богатству, потому что очень часто негативные родовые программы мешают нам а, свой собственный нормальный поток а, денежный установить. Да? А, они давлеют над нами, не дают возможности а, достичь процветания. А, вот, а, с помощью вот этих вот всех технологий мы устраним а, блоки, которые есть на сегодня надеюсь понятно объяснила Ребята, спрашивайте если есть вопросы пожалуйста задавайте я вам расскажу сейчас подробнее что будет на первом модуле на каждом модуле подробнее чтобы вы видели объем на самом деле техник которые будете делать так просто оставленная заявка не будет вас это э, вселенная как декларация, которая не выполнена. Смотрите, вы намереваетесь, но вы еще не уверены до конца. Да? То есть вы не декларируете. Я точно иду. Точно иду. Это оплата. Я иду, я оплачиваю, я участвую в тренинге, я прорабатываю все технологии, которые дает Дорис. Это декларация, заявка. Это ваше намерение участвовать. Как только вы оплачиваете, вы декларируете, и тогда ваша задача участвовать в тренинге. Почувствовали разницу, Танюш? Да? То есть я точно иду или я намереваюсь? Это небольшая разница. Мы теряем деньги, когда мы декларируем что-то. Бывает такое, приходят в тренинг, э, да, и, например, ну, тренинг по отношениям был. Э, я хочу э, выйти замуж. Окей, нужно делать то-то, то-то и то-то. Готова? Да, готова. Я буду делать. А в процессе тренинга не успеваю нет настроения нет времени вот это не сделано вот это не сделано О каких результатах может идти речь естественно будут вот это нарушение закона декларации надеюсь объяснила итак ребят первый модуль диагностика Делаем диагностику на всех уровнях. Для кого непонятно было слово, что такое все уровни, это диагностика физического уровня, психоэмоционального, энергетического и духовного. Потому что мы привлекаем деньги на разных уровнях. И мы продиагностируем на этом модуле все уровни. Да? А, сделаем диагностику денежной кармы по хроникам Акаши на первом модуле. Кроме того, по специальной методике определим ваш приоритетный уровень привлечения денег, чтобы вы понимали, по вашей дате рождения, какой а, уровень а, ваш какой у вас лучше работает на него нужно опираться когда вы а, хотите раскачивать свой денежный поток вот и я дам рекомендации по устранению всех денежных блоков а, на этом уровне вот а, второй а, модуль а, будет очень много техник ребятам буду давать вам очень четкие техники для того чтобы выбраться из состояния духовной нищеты проработаем точки на теле, которые связаны с деньгами с нашими блоками денежными будем устранять ликвидировать блоки ментальные эмоциональные психоэмоциональные все то что выявили на первом уровне или если вы например не только для себя этот тренинг проводите а хотите использовать эти техники инструменты например в своей практике с клиентами то для вас будет очень полезны а, все эти и диагностика а, и техники которые я даю да? вот. Здесь же будет корректировка негативной денежной кармы личной родовой то есть благодаря этому блоку мы сможем устранить те блоки которые у вас есть и переписать негативную а, историю ваших взаимоотношений с деньгами как я уже говорила да? а, здесь будут устранены блокирующие установки здесь будет устранен конфликт эмоций а, ну чистенькими станете после этого модуля в плане отношений с деньгами вот. третий модуль здесь еще больше техник да я буду давать очень много информации и техник, которые расширяют денежный поток, раскачивают вас. Да? Техники, которые позволяют повысить финансовый потолок. а Три ключевых правила взаимодействия с деньгами, которые помогут забыть об их отсутствии. Этих правил я придерживаюсь сама. Они прекрасно работают. То есть деньги есть всегда в том количестве, в котором нужно здесь будем изучать как приподнять свой денежный потолок не только изучать но будем это делать да. здесь освоите три вида денежного потока и как к ним подключаться к каждому виду денежного потока здесь будет очень много техника создание денежного мастера внутреннего подключение к эгрегору миллионеров подключение к вселенскому банку изобилия эти техники дополнительно с проработкой да, установок дают потрясающе результат ребят вы начинаете своим мозгом привлекать деньги вместо того что привлекали раньше да, какие-то проблемные ситуации сложности с деньгами вот этого не будет начнем менять мышление начнем привлекать совершенно другие результаты вот ну и блок магия денег четвертый модуль здесь как вы видите я даю конкретные инструменты магию привлечения денег которая всегда дает результат эти техники они так и называются во-первых это привлечение денег с помощью пяти элементов стихий во вторых это работа с божествами денег и процветания причем с разными славянскими индийскими греческими японскими работа с магическими символами привлечения денег с их помощью создание амулетов и талисманов денежных и подключение к разным эгрегорам денежные эгрегор драконов до да, канал центрального солнца канал луны мистической вселенной и привлечение денег даже с помощью духовных сущностей этот модуль vip модуль он практический здесь если готовы получите очень классные быстро работающие инструменты по привлечению денег но к нему нужно быть готовыми внутренне духовно нужно быть чистыми, до да, чтобы правильно с этими работать. Поэтому эти техники я даю на четвертом блоке после того, как вы проходите диагностику, чистку, коррекцию и а, вырабатываете правильное восприятие денег. Вот тогда добро пожаловать в мир денежной магии, у вас будет получаться, будет получаться правильно, ребята. Вот такие вот у нас четыре блока. А, выбирайте свой задавайте вопросы ребят если есть пожалуйста я уже много рассказала кто-то еще какие-то вопросы задавал я говорила что позже зададите вот почему стоит учиться у меня я уже много рассказывала себе мой тренинг авторский он включает в себя конкретные практические инструменты и техники помимо теоретической части. И уникальность, именно уникальность моего тренинга в том, что он сочетает в себе целый ряд практических инструментов. Еще раз повторю вам, психология, коучинг, энергоинформатика, кармические коррекции и магические техники привлечения денег. Ну и плюс я тот тренер, который не просто говорит, рассказывает вам теорию. Я сама являюсь примером того, чему вас учить буду, чем буду делиться. А, да поэтому пожалуйста обращайтесь. Итак, три причины почему следует вписаться а, в тренинг сегодня оставить заявку обязательно кто способен готов да есть в коучинге два таких а, а, вопроса способен готов вперед а, подтверждает действием да, а, сразу оплачивайте. ну выгодная цена во время флешмоба я вам уже говорила после окончания флешмоба Стоимость будет повышена, особенно на блоке активация и трансформация. Это первая причина. А вторая и, наверное, она самая такая классная, жирная, что тренинг будет проходить вживую, ребят. То есть у вас будет возможность задавать свои вопросы. Я все время буду рядом с вами. Да, я буду вас поддерживать я буду вас направлять я буду помогать вам проходить эту трансформацию потом этот тренинг будет продаваться только в записи вы его сами будете проходить это тоже ценно тоже конечно результативно но со мной а, веселее я энергетически очень вас поддерживаю я думаю вы чувствуете поток энергии который от меня исходит а? и вот так будет все время на протяжении тренинга вы будете чувствовать мою поддержку я буду отвечать на все ваши вопросы и помогать вам проходить эту трансформацию ну и третья причина она не очень веселая она касается тех кто постарше на да. к сожалению когда вы старше до да, 50 люди начинают сталкиваться с определенной проблемой которая ну общество пока никак не решает когда человек остается один в 50-60 лет дети там разъехались, да, здоровье слабое, отсутствие финансов, то это сложный период. К нему очень тяжело э, адаптироваться. человека на самом деле его может тяжело переживать и физически очень психологически быстро увядает. Если вы к этому периоду не готовы, то жизнь заканчивается достаточно быстро. Да? Основной прививкой от этого, ребята, является правильное отношение к жизни. Еще раз вам говорю, формирование правильных установок, правильное планирование жизни. И если вы сейчас на этапе от 30 до 50, для вас это супер актуально, это очень важно, потому что существует другая реальность. Когда после 60 жизнь не заканчивается, она только начинается. Только начинается. У вас есть накопленный капитал, у вас нет никаких обязательств, вы свободны, вы мудры. Но к этому, конечно, нужно подготовиться заранее. Об этом и есть мой тренинг трансформация денежного потока я хочу чтобы вы смотрели на него шире ребята не только сейчас до да, решение проблем сейчас это в принципе если вы включитесь и проработаете по всем а, техникам которые я даю примите поменяете вот это мировоззрение это ваше будущее это ваша старость это возможность больше денег получать это возможность накопить деньги и не бояться будущего не бояться пенсии вот об этом мой тренинг трансформация денежного потока поэтому кто имеет уши тот услышит если вы хотите познаком... позаботиться не только о своем настоящем но и о своем будущем добро пожаловать добро пожаловать и сейчас расписание занятий для тех кто спрашивал конкретно написано я сейчас посмотрю пока какие вопросы есть так можно ли заказать блок активация потом по мере возможности доплатить Заплатить точно можно будет. А, Ребята, если хотите по вот этим ценам участвовать, которые сегодня озвучены, вам нужно оставлять заявки сегодня. Когда тренинг начнется, еще раз говорю: цены будут другие. И даже если вы прыгнете последний, а, так сказать, вагон уходящего поезда, ну, нужно будет за это заплатить. Поэтому а, лучше. А, принять решение прямо сейчас и оставить заявку прямо сейчас да? старт тренинга 25 февраля это совсем скоро уже блок диагностика мы пройдем за три дня три урока 25 27 февраля коррекцию активацию мы с вами пройдем как раз к 8 марта и 8 марта женский день встретите чистенькими проработанными кто его знает может уже прям сразу 8 марта вселенная вас порадует приятными сюрпризами и подарками блок трансформация чуть больше требует времени да, мы будем менять мировоззрение он будет у нас длиться с 9 по 18 марта и блок процветания денежная магия тоже требует времени, тоже требует применение тех техник которые я буду давать он у нас будет 16 по 30 марта длится все занятия вживую проходят ведется запись всех уроков и сразу после того как я провожу урок вам запись выкладывается в ваш личный кабинет успевайте записаться ребята в тренинг кто знаете это еще и намерение ведь вы когда выстраиваете намерение даже если до тренинга там например еще 10 дней но вы уже выстроили внутри себя намерение что вы э, хотите больше денег вы готовы впустить больше денег в вашу жизнь вы намереваетесь проработать все свои внутренние блоки уже начинает пространство раскручиваться по-другому это так действительно работает итак если есть ко мне вопросы еще я с удовольствием отвечу те кто уже оставил заявки записался благодарю вас за доверие кто хочет для себя что-то прояснить уточнить пожалуйста спрашивайте юля вебинары будут проходить вечером вот такое же время примерно как мы вот сегодня с вами работаем: 19 на да, посмотрим по э, мнению большинства группы вечером будет Угу. так благодарю за очень ценный вебинар так ирина было бы хорошо если бы сделали возможность купить в рассрочку это обсуждается если у вас есть намерение пройти трансформацию мы идем на уступки ирина оставляйте заявку на тот блок на который вы хотите пойти так татьяна есть возможность изучить материалы тренинга не сразу, а позже. Насколько позже? Три месяца дается срок. Если вы задекларировали свою готовность трансформироваться, в течение трех месяцев имейте возможность ее подтвердить. А дальше ну, потеряете деньги. Поэтому если не хотите, не готовы работать, включаться, нет смысла идти. Если это вопрос там, трех недель, месяца, до трех месяцев, да. Так, благодарю я вас тоже благодарю мои дорогие будет здорово если напишите свои отзывы в соцсетях по поводу сегодняшнего вебинара насколько вам понравилось я благодарю вас за внимание, за участие жду вас 13 числа на втором открытом уроке будет тоже очень много интересной полезной информации даже если вы приняли уже а, свое решение участвовать в моем тренинге это как подготовка к тренингу да? очень важные а, будут моменты мною озвучены поэтому не пропускайте так вижу еще вопрос то прорабатывала коррекции не помогло например покупала товары на них потом была большая скидка проблема с установками стопроцентно это не карма это не негативные программы это а, просто внутренние установки негативные которые есть угу. Да, светлана а, либо недостойно либо еще может быть какая-то более глубокая установка по поводу ценности себя или возможностей, которые приходят в вашу жизнь, нужно про, нужно выявить и трансформировать установку. Я думаю, что тогда нет ну как бы никаких а, причин для того, чтобы деньги не приходили, потому что вы уже коррекцию кармическую прошли, осталось установку проработать. Угу. Надеюсь, ответила. Приходите, хотя бы блок активации уже поможет. Мы там как раз будем менять на блоке активация негативные установки, выявлять и трансформировать. И я вас, ребята, благодарю. Благодарю за внимание. Передаю слово Олесе. До свидания.